Доброго утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Дел и Эфессерк. Всем привет! И мы сегодня продолжаем играть в Mortal Kombat 11, и мы обменялись персонажами. В этот Цель. раз я буду морозить, а я буду жечь. Да, именно так. В общем-то говоря, чистейший лед, первая способность, точнее, первый набор способностей из-за Сабзира. Но у меня ну, фатальная жало. Фамильная. Фатальная. Или фатальная. Понятно. Фатальница. То есть, тот раз я реально не так назвал, я понял. Окей. Ну, погнали. Поехали. Собственно говоря, сейчас будем разбираться с картами по порядочку. У нас штаб спецназа в пустыне. Forces, Опа. Опа, ща папа, будет папа. весело. Че это, ты меня договишься? А как <с иначе? Ты как хотел вообще? Наоборот. но наоборот. Вот, появился из торнадо. Продолжаем драться, да? Mm -hmm. Как будто и не уходили. Mm -hmm. Ах ты! Ну Ты мощно начал. Оба. А что ты замер? А я ничего не замер. А -а -а. Оба. Да ты заколебал. Иди отсюда нафиг. <свист> <свист> о, о, это было мощно. Это было мощно. Слишком мощно. <свист> <свист> <свист> ну иди сюда. Обнимайся. <свист> Папа, <свист> <свист> <свист> и, и потай. Ай, как же боль. Ах ты. Захват, который не захват. Ой-ой-ой. Ух, uh. uh. все-таки побеждает Скорпион. Фух. то какие-то у него штуки есть интересные. Ну да. Оп, оп, оп, оп, что Ой, сейчас. Ух, ё. Уху. Ох, о, жесть! Нет, не сегодня, не сегодня, не сегодня. но было весело. Кому ты из нас? Продолжаем продолжаем продолжаем <связать> так надо другую взять И Сборочку способную сборочку да чем у меня там за вторая 2 способность так. <связать> <связать> адский огонек холодные порывы ну ладно порывы так порывы главное чтобы сам саб не порвался Рандомик и у нас Симон, тут вы Огненный вы сад можете... Сираи. чё там? Я не успел все прочитать. Самое главное, я побеждаю на картинке. <связь> Но это только на картинке. Какие знакомые огненные языки, <связь> Нравится. <связь> Okay. Сейчас не понравится. Mm -hmm. Ах ты, ⁇-⁇ что uh -uh -uh. это? Такое? Да уйди ты с этой хренотенью. Ушел. Ай-ай-ай. А ты хорошо. Ах ты. Йо. Что ты там рушишь, все? Да потихонечку. Ай. Ах ты ж. Да. Ты, Потихонечку. А ничего, что я с другой стороны. Ух, ⁇ Ага, вот так, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Держи. И так держи. И вот так держи. Почему нет? Промазал. Эх. Но было близко. <связь> Опять ты поджогни. Есть немножко. Так. Ах ты, ее. Опа. Так, ну, что творишь? Ох, <связь> ее. Э -э -э -э -э. О, Захватик. Да. Куда ты Кладу меня везешь, а? Да, да я пытаюсь ульту, а он не хочет. Да, конечно. О, Жесть. Ой-ой-ой, все-таки я... Почищели прошла. Прям красота! Fatality. Красота! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Да, это пипец. Так. Ну что, продолжаем, продолжаем. Sub Sub я, а я вторая зашла Не знаю. В прошлый раз мне первая заходила, когда я на саби играл. Давай фатальное жало возьмем. Давай, окей. И... Так, ну и какая у нас карта в доме. Так, разные арены. Подземелье Шаолини. Кажется, я побеждаю. Да-да. Давай посмотрим, что такое адский портал. Давай посмотрим, что такое адский портал. Только ты сначала его выпал. Адский ты портал. Right. So cool, ну чё? Готов? Получать? Сейчас не бей, я просто жму адский портал, ставь. Да ничего у тебя не получится. А чё он ничего не делает? Уже делает. Чё-то вообще нифига. Не обманули. А тебе нужно сначала набить определённое количество, мне кажется. Ты всё продолжаешь адский портал сжать? <свят> а вот так у нас адский портал действует, да? О, да. это было красиво. Ах ты ж. Ах ты. Ах, до свидания. До свидания, до свидания. ай яй яй яй Просто до свидания. Отъехал, значит, да? Да. Ну как еще-то? Я начал. Хотел сульты с сульты начать. Долго будешь убить. Видал, как я могу? Я вот так еще могу. О! что то новая связка какая-то. Ого! Оледенел! Да, есть такое. Так, ах ты меня а прито. <гас> да иди ты нафиг, ты, да, господи. Ты чё офигел? Я тоже так <гас> хочу <гас> под конец. <гас> <гас> Ну а как, значит? Ты? О, пошел в атаку. Куда ж ты, дурачок, цифры кидай! Да иди ты нафиг, господи. вот ты какой? Ай. Прерывание. Ха-ха-ха! Да ты закалявал, прерывание. Ай! А, а вот не прерывание. Ты? О, опа! О, ну молодец. полетел, Я прям чувствую, когда полетел. Я полетел. Те, что так нравится, моя голова. Теперь и у меня это будет заставочка. Да, да, да, да, да, да. В общем, то говоря, классненько. Ну а на сегодня все. Если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, оставлять свои комментарии. А с вами сегодня был Делл и FSRK. Всем огромное спасибо за внимание и всем пока. Всем удачи и всем пока.